Всем доброе утро! Хочу вам показать сегодня цветущие орхидеи. Какие у меня орхидешечки расцвели? Это Роттердам, знаменитая орхидейка. Смотрите, она красивая. Я ее упаковала, потому что мне сегодня надо идти в день рождения. И я ее решила подарить. Она красиво очень зацвела. Замечательно. Сколько цветов распустила. И готова к подарку. Такой прекрасный Роттердам. У него такие крапушки красивые. Язычок такой темненький, насыщенный. В общем, он так нежно, красиво смотрится эта орхидейка. Это моя орхидейка, которая давно уже цветет. Тарина, бабочка. Тоже прекраснейшая. На ней малоцветовый, поэтому в подарочный вариант она не годится. Это более подходит для подарочного варианта. А это у меня здесь расцвела биглипчик. Сейчас скажу, как его. Кьюэра. Как правильно, не знаю. Но на горшке было так написано. Смотрите, какой он. Кхм. Мне нравится этот биглипчик. Он такой маленький, нежненький. И цветочек пустил очень-очень много. Видите, какое зрелище красиво. Вся комната у меня как розовая. Розами покрылась. Ну, не розами. Понятно, что орхидеями, Но цвет настроения розовый. Видите, какая красота. Сортовые орхидеи. Также продолжает цвести Чармер. Виде? Он плотный, восковой. Вообще плотный-плотный. Цветочек орхидейки. Чармер я повернула в другую сторону, чтобы показать вам красоту его цветов. То он разворачивается к свету. Я поставила такую подставочку. Вот развернуло, вот какое количество цветов. Он когда цветает, он более обесцвеченный становится. А так, хорошо насыщенный цветочек. Такие бутоны красивые. Примечательно, его очень люблю. Чтобы он еще бабочкой был, вообще ему цены бы не было. Тоже эти крапушки красивые. Ну, у каждого своя любовь. Кому-то беленькие нравятся, кому-то крапчатые, кому-то полосатики. Вот. Кому что нравится, у того и растет все. На сегодняшний день у меня такая цветовая гамма. На улице тоже нарциссики расцвели красивые. Смотрите, какая прелесть. Много их расцвело. Уже деревья начали цвести, персики. Персики очень красиво цветут розово. Да? Ой, что сбилось немножко. Делаю вам показать. Цветущий персик. О, Видите, как красиво персик цветет. Вот эта орхидейка у меня название не знаю, там на горшке написано. Но она больше как на каменную розу похожа. Она такая темная, насыщенная. Я ее купила как реанимашечку, и она вот у меня расцвела. Этот бутончик уже отсох. Вот этот сбросила бутончик. Можно снять. Так она очень красивая, насыщенная. Посмотрите, какой цвет классно лаковая. Красивая орхидеечка. Я ее пересадила в керамзит. Мне очень нравится, как растут орхидейки в керамзите. У нее будет все хорошо. еще одну сейчас покажу, какая расцвела у меня это тоже сортовая орхидейка я купила как все ждала ждала цветения и вот наконец она распустила свои бутончики но выпустила раз два три четыре цветонос видите какая красота Ой, когда орхидея начинает цвести такое красивое зрелище Она тоже Насыщенная такая темная лаковая. Эти только распускаются бутончики. А здесь у меня на холодильнике вот стоят орхидеечки. Вот миленькая орхидеечка тоже миленькая какая. Беленькие цветочки, миленькие такие хорошенькие А это уже крупная рядом. Смотрите, насколько разница. Это мелкая, это крупная. Эти какая разница? Это белая, крупная, 12 сантиметров в диаметре. А вот еще вам покажу, купила реанимашечку. Вот, видите, она цветашка-реанимашка. Цвет тоже очень красивый. Сейчас обоюсь, чтобы не уронить ничего. И беру орхидейку. Тут у меня инжир и размножаю. О, смотрите, какая прелесть. А это орхидейка, по идее, Мэйджи точно не знаю, но мне кажется, что это она. Очень красивая. Тоже в неплохом состоянии. Я не могла ее не взять. Смотрите, какие корешочки хорошие. Была сильно распродажа. Не знаю, может из-за войны. Из-за чего. Ну, хорошая орхидейка. Вот. Написано тут что-то. Сейчас найду. Мне надо смотреть, разбираться. Ну, неплохая орхидейка. Я не могла ее оставить в магазине. Вот такие орхидейки у меня на сегодняшний день расцвели. А это красавица, которой очень много цветочков мелких. Она выпустила два цветоноса. А если она выпустит еще цветоносики, представляете, как красиво будет. Она тоже как беглипчик. Язычок у нее такой Крупники Это тоже какая-то сортовая. Но на грешке нигде ничего не пробито, не написано. А, вот она разветвление мультифлорка. Пустила в бок еще цветоносик. Если кто знает название, напишите мне. Как ее название? Очень такая симпатюлечка. И на закрепление Закусочком покажу, какой у меня прекрасный цимбидиум вырос. Огромный. Он не цветет, поэтому его никогда не показывала. Цвести он должен вот так. Ну, корневая у него обалденная. Много всего, мощные растения. Когда зацветет, будем им любоваться. И подробно показывать. Он цвел, да, вон внутри есть цветоносик отцвевший. Но сейчас, в данный момент, он не цветет. Я стараюсь снимать вам видео по мере того, как начинают зацветать мои орхидейки. И что-то про них рассказывать. А когда они не цветущие, что ж с ними расскажешь? Только пересадочка. Ну, пересаживать можно и цветущие орхидеи. Не обязательно дожидаться пока они отцветут. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.